Что же выбирать? Сейчас в эзотерической среде, психологической среде, э, психиатрической среде, вообще в любой среде, которая есть, которая помогает человеку э, помочь себе, как бы занимаясь там, восстановлением и так далее, психического состояния, здоровья общего. Есть очень много направлений. И я могу сказать, что в этих многих направлениях обычно э, все связано с элементом веры. Я хочу сегодня вам показать, как можно не разбираясь в себе, совершенно не разбираясь в своих внутренних состояниях, не понимая, что такое психика, совершенно никак не думая о том, как себе можно помочь. Я хочу вам показать, как работает моя эзотерика. Я сегодня вам хочу дать три слова. Это три магических слова, которые... Первое слово. В случае, если у человека есть злость, ему достаточно многократно произнести первое слово для того, чтобы злость исчезла. Второе слово. Если человек... Первое слово, кстати, убирает и депрессию тоже. Второе слово. Если произнести второе слово, то любая депрессия отступает. Сколько раз произнести. Если у вас депрессия очень долго или у вас злость очень долго, произнесите 108 раз сегодня вечером или завтра утром, и можете дальше не читать. Вы увидите, как все изменится по щелчку пальца. Особенно это эффективно работает в том случае, если вы испытываете состояние ненависти, злости, и в этот момент туда положите эту эзотерическую таблетку. И третье слово, которое я вам дам, это то, что убирает у человека фобии и страхи. Таким образом, я внесу свой вклад к тому, чтобы люди жили более счастливо, может быть, более ровно. А также это будет доказательством эзотерического э -э влияния на человека, чтобы вы могли по понять, каким образом это все работает. Это волшебные слога. Сегодня я их вам дам. Итак, слог, который уберет у вас депрессию и злость, звучит так. «Припутав». «Припутав». Достаточно произнести 108 раз припутав, для того, чтобы избавиться на полгода, а то и на год от нервных состояний, злости и депрессии. Скажите, это легче, чем в себе ковыряться? Ну, да? Это же легче, чем в себе ковыряться. Второе слово, которое избавит человека от тянущейся депрессии, внутренних атак, оно звучит так. Тряв, сык. Тряфсык. Тряфсык. И третий слог, который уберет у человека любые страхи, фобии. Это слог звучит так. Кыстеплово. Кыстеплово. Кыстеплово. Кыстеплово. Кыстеплово.